Три, два, один запись Все переменится вокруг, отстроится столица, детей, разбуженных испуг, во веки не простится, не сможет позабыться страх, изборождавший лица. Стариться и должен будет враг за это поплатиться. Запомнится его обстрел, сполна зачтется время